зеленых хапай под пузика, крысли Пентакли на столе со стенами, телефону за доедками, демоном, магия это амаль поэзия, крылы дракона расправить горезливо, знаки планет поплывусь по папирусах, жина завыюсь, справа вырваться. магия это заседы рызыка, тени кошчавые, с хитрыми хмызами, пульхная темра выплевывая с черовом, светится полня оголенным шерепом, кровь цветая борвовыми ружами. Заклятье у вальса кружится. Магия небеспечная, бо больше апонтанная за любовь. Вообще так я Спасибо, Великий дякую. Цудовная вещь. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Добро пожаловать на первую главу уже в качестве а, полноправного участника, финалиста. Вы уже буквально только вот недавно узнали о том, что мы вы вошли в финал. Ну да. да? Как ощущения? А... Честно говоря, странно, потому что, признаюсь, <смех> я умудрилась совершенно забыть, <смех> что, что, что, оказывается, где-то я участвую. И, ähm, ähm, понимаете, когда ähm, в первый раз услышала, меня в первый вопрос было так серьезно, что, что правда, <смех> конкурс, <смех> ну, потом на меня постепенно дошло, äh, вот, и, честно говоря, ähm, очень на самом деле приподнятое настроение. Мне действительно очень приятно, что произведение получило, ну, выходит, что получила такие достаточно высокие оценки. Это значит, что жюри в общем-то положительное отнеслось, э, а кому, кому неприятно, когда его работу положительно оценивают, скажем так. Вот. Ну и э, я так еще счусь надеждой, что, может быть, э, жюри было все-таки не очень скучно это все читать, а, а если им было хотя бы чуть, -чуть интересно, то мне вообще очень-очень-очень приятно, вот, вкратце, так сказать. Алися, скажите, сам конкурс оправдал ваши ожидания? Было ли предчувствие, что работа выйдет в финал? Um, ну, как вам сказать, um, есть, наверное, какая-то грань между авторским вот этим вот uh, Айда Пушкин, Айда Сукин сын, да, какой-то бахвайством и высокой оценкой себя самой, без этого, наверное, никак, подушкой безопасности, вот, и реальным оцениванием своих шансов. Вот, ну, в принципе, мне казалось, что после серии вычеток, в общем-то, там... Язык должен быть более-менее гладким, то есть каких-то явных ляпсусов там быть не должно, вот, но, естественно, Честно говоря, учитывая популярность, в общем-то, конкурса в сети, мне казалось, что будет достаточно достойных претендентов. Ну, да, не один и не два, вот, естественно. Поэтому как-то, ну, адекватно оценивая свои силы, ну, скажем так, я надеялась на лучшее, но знала, в общем-то, какой-то свой уровень. Ну, и опять же, повторюсь, новость для меня была неожиданностью, поэтому... Ну, в любом случае, тем, тем приятнее. Если вдруг так случится, ваша работа не только выйдет в финал, но и победит в одной из двух номинаций, или в выбор профессионального жюри, что вероятнее, потому что жюри выдвинуло вас в финал, или в номинации выбор читателей, что планируете потом? Um, честно говоря, ну как потом нужно будет работать над книжкой до ее выхода. Поскольку, мне кажется, нужно будет еще раз просмотреть рукопись в любом случае, это такая, ну, нужно будет работать с корректорами, собственно, с работниками издательства. То есть, может быть, будут какие-то, мне подскажут какие-то правки, какие-то моменты рабочие, которые надо будет решить. То есть, это будет работа над рукописью для ее выхода, чтобы книжку увидела свет. Вот. Но кроме всего прочего, э, если говорить об этой конкретной книжке, у меня еще э, в планах что-то вроде продолжения. Ну, естественно, да. Ну, у какого автора нет продолжения его романа? Вот. Э, поэтому, ну, я, наверное, скучные вещи говорю, но это будет еще работа. То есть работа, работа и работа. Но приятная работа. Потому что, на самом деле, э, Впечатление от того, когда ты берешь свою книжку уже опубликованную, готовенькую, красивенькую в руки, это ну, мало с чем сравнимое ощущение. Поэтому будет сдохло, Ну, пока, наверное, в этом рано говорить. Могут ли зрители э, знать, что Алиса Кураж, э, или Кураш, как правильно? Кураж, Кураж тут, там, если да. захочется, я потом песню, почему, почему? Почему?» Очень вдруг. хочу, Могут ли зрители знать, что это псевдоним, да, и если да, то откуда он возник? Ну, отдельные зрители, безусловно, читатели, посетители сайта, да, или вообще какие-то люди, которые слышат это, они могут, в принципе, знать, вот, потому что ряд моих знакомых, они в курсе, вот. <laughs> Некоторые даже знакомы с опусом, вот. Но я думаю, для массового пользователя, то есть для большинства пользователей интернета, псевдоним, безусловно, ну, скажем так, неизвестно. Вот, собственно, он используется только ради этого конкурса, ради вот этой вот конкретной книжки. Но может быть, пульт используется дальше, если, если, скажем так, дело то пойдет. Вот. Ну, насчет происхождения всегда не моя история. В общем-то, забавная, потому что... Эм, давайте срывать маски. Эм, Алиса, в общем-то, не мое имя. Вот. А, тем не менее, э, родители, когда я еще только родилась, они подумывали назвать меня Алисой. Так что как-то так. Ну э, Имя, в общем-то, не свое, но близкое. вот. А кроме всего прочего, тут масса таких приятных ассоциаций, мне кажется, литературных. Да, Алиса Кэрловская, Алиса Вот Сразу какие-то у человека читающего какие-то всплывают мысли, ассоциативные ряды. Вот. Ну а насчет фамилии Кураж, дело в том, что моего отца родственники по отцовской линии, достаточно дальние, носили такую фамилию. У них были, в общем-то, ну, как, как вы сказали правильнее, циркачи. Да? Фокусники, акробаты. Вот. Фамилия авантюрная, в общем-то, достаточно звучная. Но мне показалось, что, учитывая характер произведения, она достаточно авантюрная ну, не совсем местами, скажем так, несерьезная. Мне показалось, что, в принципе, для него это будет подходящим ну, как-то так. Спасибо. Скажите, а, а вот как вы думаете, почему а, работа не вызвала интерес у читателей сайта, да, но вызвала очень высокие оценки у членов жюри? Um, ну, э, во-первых, наверное, нужно связывать с тем, что э, возрастная категория, на которую я ориентирована в данном произведении, это все-таки старшие школьники, э, студенты, то есть молодые люди, ну, отрезок такой социальная группа, да, молодежь. Вот. Ну, просто я, я исхожу из опыта своего, когда выкладывала отдельные главы, там, в бложках, в бложках своих уютненьких. А, Читали-то именно вот, подростки, а, старшие школьники, студенты, мои одногодки. Были индивиды, там, 36-40 лет, которые читали, но это скорее редкость. А, вот. Это раз. На возрастная категория. Не всем... Интересно такое направление, это два. Поклонников фантастики, ну, в интернете, безусловно, много, но не все же под одну гребенку стригутся, правда? Не всем нравится, на вкус и цвет товарища нет. Вот. Третий пункт, это, ну, безусловно, может быть, мое упущение, поскольку э, я действительно проспала всю рекламную кампанию, всевозможную. Просто у меня была запарка с окончанием аспирантуры, в общем, такие перетурбации какие-то. И я действительно каюсь, как-то так забыла, и может быть стоило как-то больше уделять этому внимание, как-то больше общаться с читателями на сайте. Но это действительно мое упущение, поскольку долг ты писателя постоянно поддерживать контакт с читателями. Ну, каюсь, каюсь, виновата. Вот. То, То есть, вот видите, три причины. Вот. Ну, для друзей это было такое тайное участие, никто не знал о том, а, что вы отправили Честно вы говоря, на нет, я, я сразу просто так подумала, что, наверное, друзьям говорить не буду. Нет, я буду, так затихарю немножечко. Вот, ну, Сказала буквально из всех друзей, товарищей, наверное, человеком двум, вот, и то сказал, нет, <смех> не ходите, ну, потому что друзья, это они, понимаете, как, как и родственники, они не оценивают произведения, они скорее оценивают свое отношение ко мне. Мне, не, мне, мне этого, честно говоря, не хотелось, вот, поэтому пускай уж лучше будет так, как есть, вот, примем к сведению, да, что нужно все-таки активнее работать с читателями, вот, ну и... Будем смотреть, что будет дальше. <с> вот. Откуда э, родилось само произведение, идея возникла? Эм, честно говоря, э, мне, наверное, близок очень образ э, главного героя. Да, вообще, э, это один из таких моих самых любимых образов, в принципе, в литературе, э, э, да, интеллектуал. Ну, Конечно, насколько конечно, тянет на интеллектуал, этот товарищ, вот. тем более волшебник, я уже писала, по-моему, в кратких сведениях о себе, о том, что люблю фантастику, фэнтези в любых видах, в играх, в книгах, в фильмах в любых абсолютно. Вот. И поэтому вот тема магии. Тема человека к магии причастного, она мне очень близкая, она мне очень радует. Мне действительно нравится про это писать. Вот, Что касается, собственной тематики, да, э, э, ведь произведение, в общем-то, несмотря на всю свою авантюрность и такую приключенческую легенькую направленность, оно, в общем-то, говорит о том, что нужно запереживать. Э, честно говоря, это, ну... Такое э, впечатление, которое э, я вынесла из общения вот со своими друзьями, с э, друзьями младше меня, одногодками, э, когда люди, ну скажем так, немножко ленятся, что ли, э, ленятся переживать, да, ленятся влюбляться, ленятся вообще жить. То есть как-то вроде бы человек как-то реагирует на внешние раздражители, но э, как-то он, в общем-то, и вот не очень не очень он жив. Вот. А ведь э, возможность сопереживать – это, наверное, главнейшее качество и в читателе. Э, поскольку э, читатель, э, включаясь вот в этот диалог, в игру с писателем, сопереживая, он э, оживляет произведение. Без читательской вот этой вот эмоции э, произведение как таковое, оно будет мертвым. Э, вот опять же, почему... Э, Некоторые э, молодые люди, школьники, на сегодня не понимают поэзию. Они, э, им сложно э, включать именно эмоциональную составляющую свою. А поэзия – это все-таки, как ни крути, больше, большей своей части эмоции. Вот, но я сейчас убегу в дикие зеленые дали филологически. Вот. Но, в общем-то, основной посыл именно такой, что... Эм, Главное спасение для каждого – это именно сопереживание. Не, переживание не только внутри себя, но и совместное с кем-то а, ради кого-то. И а, мне кажется, что, может быть, это не такая уж и ложная мысль на сегодня. Во всяком случае, мне так кажется. А название долго придумывали? Как а, название, честно говоря, пришло а, не сразу. А, я долго думала, как назвать. Вот, когда это все еще писалось, еще в самой первой редакции, это вот разрозненные кусочки, разрозненные главы. Я вообще перфекционист, это страшная вещь, потому что каждую главу ты переписываешь пять раз, все, тебе все равно не нравится, опять начинаешь все вместе переписывать. Вот В итоге я, перечитывая еще раз написанное, я вдруг у меня такая как лампочка вспыхнула в голове, я вспомнила евангельскую цитату, вот эту вот известно: «Ни одно царство и дом, разделенные враждой, не устоит». Вот. Собственно, в самом Евангелии эта цитата относится к спору Иисуса Христа с представителями на, той, на тот час ортодоксальной религии. Да? вот э, Они говорили об изгнании бесов из одержимого. Вот, но поскольку э, в тексте одержимое также фигурирует, да, это как-то как немного коррелирует. Однако, э, сам по себе вот этот мир, э, он расколот, разделен, и э, мир, э, в котором нет какого-то единства, он обречен э, в то же время сам герой, он тоже дом разделенный, он мечется, он не может найти какого-то внутреннего единства, а дом, разделенный внутри себя, он наплечен на гибель, на забытие. Поэтому э, для героя так важно найти вот эту вот э, собственную струнку, найти какой-то внутренний стержень, э, найти в себе храбрость, да, найти в себя с сострадание, найти в себе самого себя. Вот. Ну, может быть, несколько предосудительно да, называть а, роман жанра развлекательного а, цитата из священного Описания, да? но мне все-таки хотелось а, подключить, а, скажем так, читателей, а, подключить, скажем так, читательскую эрудицию, то есть, а, чтобы а, самое название включала какие-то вот, опять же, ассоциативные ряды. Я много сейчас про них говорю почему-то, но тем не менее. Вот эти вот ассоциации, какие-то отдельные моменты, указатели для такого искушенного читателя, мне кажется, они важны, они такая, такая изюминка, которую можно поднести в тексте произведения своему читателю. Смотрите, жанр фантастики, жанр фэнтези, жанр детективов одни из самых конкурентных. И Пора в быть. сетевой литературе да. и, и в обычной бумажной литературе Не страшно было отправлять на конкурс Произведения? Um... Потому что и даже вот среди конкурсантов Наибольшее число это фэнтези-фантастика Ну Как вам сказать? Страшно не было Дело в том, что Я изучаю фантастику Моя магистерская диссертация и диссертация вот, на степени кандидата, они все посвящены э, и фантастике фантастике. Вот. Поэтому для меня это такая тема животрепещущая, тема, в которой я плаваю. И э, ну, я не скажу, что я себя так уж уверенно чувствую в качестве вот, писателя-фантаста, скажем так. Вот. Но тем не менее э, для меня просто не возникало вопроса, что еще можно отправить. То есть э, мне казалось, что если... Um, если что-то из написанного и может как-то так помериться с кем-то ну, шириной плеч, <с> то, наверное, все таки именно вот это произведение. Тем более, что я, конечно, пристрастна, но я симпатизирую главного героя. <с> <с> вот. Поэтому он, он мне нравится, я, я решила возложить на его хрупкие плечи вот этот, э этот непростой долг. Вы расскажите немножко себе. Вы упомянули магистратура, э... аспирантура. Аспирантура. Как, чем чем вы по жизни? Я закончила филфак Это моя альма-матер, любимая, вот, сейчас я там, там и работаю, а, закончила магистратуру после обучения, после бакалавриата, а, закончила, вот сейчас вот, буквально недавно, до нового года аспирантуру, надеюсь, в следующем году буду защищать диссертацию кандидатом наук, наверное, буду, я надеюсь, вот, я по образованию филолог, базарусист. И, ну, скажем так, по роду деятельности я фольклорист И работаю в нашей лаборатории белорусского фольклора вот. ну, Вы, наверное, понимаете, что фольклор и фантастика Тут есть некая связь Связь действительно есть И, собственно, этой связи посвящены мои работы научные Родилась я в городе Бресте а, вот, мы потом все семья переехали в Минск, сейчас мы тут живем. А, ну, о себе, как-то рассказывать, честно говоря, немножко неловко, вот, потому что, ну, не самая интересная, наверное, тема. Вот, ну, в общем, да, сейчас я лаборант а, в нашей лаборатории. А, уже статус исследователя получила. Вот если говорить о литературной деятельности или о деятельности, связанной в той или иной мере с литературой, то ну, писанина это, как сказать что-то, что сопровождает жизни, то есть как-то не отвяжешься от этого. Я пишу и на белорусской мове, и на русской, ну и прозу, и стихи, как-то так многостаночник получается. Вот. У меня вышел в двенадцатом году сборник поэзии, ну, сборник стихов на поэзию претендует. И, может быть, есть у вас что сказать тем, кто вас поддержал на конкурсе, членом жюри и тем, кто ну, так или иначе отправил какое-то количество голосов с за, за ваше произведение? А, Можно ну, им ну. что-то сказать, пожелать? А, ну, поскольку у нас, а, во-первых, нужно сказать спасибо, да, потому что а, за... Доброту всегда нужно благодарить, так что вот большое спасибо. А мне правда очень приятно и очень-очень это здорово всем. Во-вторых, Во поскольку у нас тут такая милая атмосфера, елочка горит, все такое, святки, вот, я бы хотела поздравить всех этих людей, ну вообще всех участников конкурса, вас, с наступившим Новым годом, соответственно, пожелать в Новом году большого-большого счастья, Исполнение желаний, а, ну, крепкого здоровья и побольше душевного тепла, чтобы никакие Даниэлы или Эммы не заметали нас в сугробы, чтобы никто не мерз, чтобы всем было очень-очень тепло, чтобы все были счастливы. Побольше улыбались. Большое спасибо за интервью. Я вас поздравляю с Рождеством, с колядками, со Старым Новым Годом. Спасибо. Он был буквально вчера. Я вас поздравляю с выходом в финал и до встречи на Минском международной выставке ярмарки. Большое спасибо за приглашение и за беседу. Мне было очень приятно. И до встречи.